Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Рак! Хочу вас поблагодарить за вашу поддержку, лайки, комментарии. Надеюсь, что и в дальнейшем я буду для вас очень интересно своими прогнозами. И сегодня мы посмотрим, каким будет для вас месяц февраль. Этот месяц обещает быть достаточно спокойным, более продуктивным, чем январь. Вышедшие из ретро-движения Венера и Меркурий с 4 февраля Меркурий выйдет, они освободят вас от своего ну, тянь, тян, тянущего назад воздействия и позволят спокойно заниматься своими делами, ну и даже что-то делать новенькое, что-то начинать. С чего начнется этот месяц? Он начнется с новолуния, которая будет водалия. Водалия для вас является восьмым домом. Восьмой дом связан с, ну, в данном случае, для вас он будет актуален в плане чужих финансов. Это возможные может быть, какие-то материальные сделки с, с вашими партнерами. Для чего будет день достаточно благоприятен? Также возможны какие-то соглашения, ну хотя на ретроградном Меркурии, наверное, все-таки нежелательно. Ну, наверное, лучше всего в этот день просто с кем-то рассчитаться, кому вы должны. Далее, 4 февраля. Обратите внимание на этот аспект Сатурна. Сатурн, который будет находиться в соединении с Солнцем, он будет немножечко, знаете, он прямой и будет действовать немножечко на вас ограничивающе в плане финансовых возможностей, не вас, а ваших партнеров. То есть, может быть такое, что у вашего партнера могут быть ну, может что-ли как-то больше быть бережливым, может наблюдаться вот бережливость особенная с его стороны, или вот. необходимость, у него может возникнуть необходимость попридержать как-то свои финансы или тратить их очень осторожно. То есть не получится их получать с такой легкостью, как ранее. Также 4 февраля по 12 Меркурий выходит из ретроградного движения. Видите, он тут будет изначально идти на соединение с Плутоном. В вашем доме партнерства. Это указание на то, что для вас идеально было бы сотрудничать с коллективами. Взаимодействие с коллективами. И сила вашего ума, воздействие на коллективы будет просто гениальным. Также с 14 числа. Меркурий перейдет из Козерога, из вашего седьмого дома партнерства, восьмой. И вот финансовые вопросы, которые уже относятся к вашим партнерам, они будут быстрее двигаться, начиная с 14 числа. Ну и до конца месяца. Можно будет их решать. Ну, туда могут относиться, например, вопросы, связанные с получением там каких-то долгов, кто вам должен. Может быть, вопросы, связанные с повышение вашего дохода, вашей зарплаты, можно будет обращаться. Далее, с, 15, с 5, 5 февраля по 19 будет работать вот этот вот харизматичный, очень интересный аспект соединения Венеры с Марсом. Он придаст харизматичность, эмоциональность, страстность, желание засветиться, заблистать. Ну и, конечно же, в первую очередь он будет касаться тех людей, которые являются вашими партнерами. Это благоприятный аспект. Тут хотя и расходящийся уже аспект, но все-таки есть к Урану. Благоприятный аспект от Венеры с Марсом, который дает возможность взаимодействовать с теми людьми, которые вам приятны. Вот так вот. Вообще на феврале он будет очень легко взаимодействовать с другими людьми и очень легко и будет располагать к себе. Я могу даже сказать, что это, наверное, один из самых благоприятных месяцев для взаимодействия в партнерстве с другими людьми. Обратите внимание, у вас максимально занят седьмой дом, отвечающий за партнерство, и при этом имеет благоприятные аспекты. То есть легко договориться, легко решить какие-то вопросы для вза... Этот месяц взаимодействия с другими людьми Вот все, что вы хотите осуществить Очень много будет для этого благоприятных шансов Особенно вот начиная со второй половины февраля а Почему со второй, я сейчас объясню Ну давайте мы до этого отойдем С 14 февраля по 16 Так, этот так, для вас этот аспект будет незначительный, не буду о нем говорить. А вот 16-го, 16-го, тут произойдет полнолуние в Вальве, поскольку для вас Лев это символический второй дом. Смотрите просто не потратьте много денег от переизбытка каких-то своих чувств и эмоций, а вас прям так и будет тянуть потратиться. Так смотрим 16 16 17-то. Ну, учитывая, тут еще и квадраты. Квадрат такой серьезный, кармический, ну, вас он не коснется. Просто, ну, как бы намек на то, чтобы быть осторожнее со своими финансовыми вкладами. Вот и все. Далее. С 12 февраля по 20 будет благоприятный аспект от Юпитера в вашем девятом доме. Девятый дом это поездки, путешествия, образ... высшее образование, туризм. Это работа с иностранными компаниями, это решение юридических вопросов. Вот для этого у вас будут очень благоприятные возможности. Очень. Вот если у вас есть по этим темам какие-то дела, вот решайте их в эти дни. И особенно-особенно это время для вас благоприятно, чтобы словить свою удачу в плане улучшения своих жилищных условий, улучшения своего денежного потока и также рабочего положения. Далее с 26-28 у вас будет формироваться очень интересный аспект. Сатурн будет идти на соединение водолея. В вашем восьмом доме партнерства и чужих денег С Меркурием Что даст вам возможность Очень удачных договоренностей в, в плане карьеры И еще будет в одну линию Выстраиваться Венера И Марс и Плутон В зоне партнерства Ну Здесь какие-то очень будут выгодные Финансовые сделки Очень такое выгодное Решение вопросов с Через ваших партнеров еще с 20 по 25 смотрите юпитер будет идти на соединение Солнцем это признак того, что поскольку Юпитер находится в водном знаке, что этот Юпитер будет светить и на ваше солнышко, особенно для тех, кто родился в середине вашего зодиакального цикла. То есть это приблизительно люди, рожденные там с 1 по 12 июля, ну либо точнее с 10 градуса по 20 находится ваше солнышко. Вот для вас будет аспект самой большой удачи. Вам больше всего повезет. И одновременно еще и Венера будет формировать благоприятный аспект секстиль к Нептуну. Нептун в зоне девятого дома. И вы знаете, этот аспект связан, знаете, с таким высшим чувством, любовь, подарки, ну, какая-то творческая активность, вдохновение. Ну, я могу сказать, что вот большинство раков к концу февраля будут находиться в очень таком возвышенном и благоприятном настроении. И, возможно, даже ну, кто-то вообще тут очень благоприятные аспекты для заключения очень ну, такого удачного партнерства. Так вот. По любви, по общему согласию, ну и плюс еще и получение таких серьезных финансовых средств, может быть, через взаимодействие со своим партнером. Так, ну теперь мы по астрологии закончили, и теперь несколько слов на Таро, значит, что я могу вам сказать зона финансов здесь она у вас олицетворяется картой колесница поскольку колесница связана с контролем значит должен быть контроль над средствами ну и плюс здесь знаете как волка ноги кормят то есть нужно много двигаться много работы для того чтобы хорошо заработать по по работе по здоровью вот ситуация то есть Значит, в плане здоровья возможно возникновение каких-то воспалительных заболеваний, но они быстро начинаются, быстро заканчиваются. По работе очень много дорог, много начинаний, много каких-то вот ваших действий, и вы из этого очень сильно переживаете. Переживаете, что может что-то не получиться Не переживайте, все получится. Спрячьте ваши страхи, как говорится. Теперь ваши главные цели, они могут быть связаны с таким человеком, который может относиться к стихии воздуха, водолеи, близнецы. И с этим человеком очень важно не ссориться, с ним очень важно взаимодействовать, а с ним возможны некоторые споры, обсуждения. Но я могу сказать, что ваш статус, то есть ваше достижение напрямую зависит от него. Что происходит в доме, в семье? Ну, здесь луна, башня, вы знаете, здесь может быть ситуация, когда что-то такое произойдет, чего вы не ожидаете, вот форс-мажорное, может быть, какие-то серьезные эмоциональные, может, какой-то эмоциональный, эмоциональный срыв. Или ну, связаны с чем? Это могут быть, например, неожиданные какие-то траты, на которые вы не рассчитывали. Может быть, кто-то приболеет, может быть, ссора. Ну вот в таком плане постарайтесь по, по делам дома, семьи, как-то так спокойненько все воспринимать. Знаете, что все это временно, все, все можно решить, это жизнь. По любовной теме, здесь строчкам Пентакли ⁇ справедливость ⁇ ну здесь есть возможность договориться, прийти к соглашению с тем человеком, с которым у вас есть ну, романтичные отношения, это, возможно, и знакомства. Но, вы знаете, здесь ситуация благоприятна для тех, кто кто планирует перевести свои отношения на следующий уровень, на официальный. Для легких, необременительных отношений здесь не очень хорошая ситуация. Здесь только лишь удача идет тем, кто настроен серьезно. Ну и вообще за тему партнерства у вас ведь полностью совпадает. Здесь выпал туз пентакли, это одна из лучших карт. То есть это удача, гран-при. Что-то вы выиграете по партнерстве. Будет какой-то очень удачный выигрыш. Несколько бездействует ваша сфера дружбы, общения. Ну, видимо, основной какой-то у вас. Ну, пока, пока ни с кем не общаетесь, видимо, основной как-то у вас фокус внимания сейчас на семью, на свое собственное развитие. С теми темами, которые связаны с заграницей, с дальними поездками, путешествиями, там возможно и, ну, некоторые разочарования, боль, переживания, но в итоге оно все хорошо закончится по умеренности, то есть выйдет в процесс выздоровления, выхода из сложных ситуаций. Ну, при всем при этом вы будете выглядеть как человек. Вот, по косе человек, который умеет зарабатывать, умеет косить, косить, собирать урожай, очень уверенный в себе, но может быть даже в чем-то резкий, решительный волевой. Ну и совет вам обратить свой взор в прошлое, то есть на тех людей, которых вы давно хорошо знаете, по шестерке кубков это могут быть одноклассники, это могут быть друзья детства, ну это просто могут может быть ваши родня, люди, которые хорошо вам знакомы, у вас с ними сейчас идет основное взаимодействие. Также это вам свет не сдерживать свои чувства, эмоции, ведь благодаря внутренней способности чувствовать, внутренней свободе, вы способны жить полной жизнью, избавляясь от всех неприятностей. Вам можно быть как можно чаще с близкими, дорогими вам людьми, больше проводить с ними время, и даже... Если вдруг кому-то придется из вас проводить время в одиночестве, пусть оно пройдет как праздник, как приятное воспоминание. Но также не забывайте свое прошлое, не забывайте свои желания, мечты, идите к ним. И помните, что только лишь имея прошлое, человек может ориентироваться в настоящем и строить будущего. Также остерегайтесь от ошибок прошлого и не повторяйте их. Ну что, желаю вам удачного февраля и до встречи в следующем периоде.